Ребята, всем привет! Сегодня с вами видео расскажу, как включить песочницу Windows 10. Песочница поддержит Windows 10 версии 19.03 и выше. Если у вас ниже, то, скорее всего, у вас будет песочница неактивна. Итак, нажимаем «Пуск» и вводим «Включить», ВКЛ, «Включить и отключить компонентов Windows». Нажимаем. И здесь находим вкладочку вот песочница Windows. Ставим галочку, нажимаем ОК. OK, и у нас идет поиск требуемых файлов. Сейчас все установится и необходим будет перезагрузить компьютер. Все, установка завершена. Windows применил требования. Перезагрузить сейчас. Перезагружаем. Дорогие друзья, мы с вами перезагрузили компьютер, включаем песочницу, нажимаем Windows и вводим Send. Вот, приложение Windows Sandbox. Все, песочница у нас с вами открылась. Песочница это простыми словами Windows Windows. Windows. Вот, вы также можете там потестировать какие-нибудь программки и прочее. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.